Часто пациенты приходят в жалобе на повышенную чувствительность зубов. Одной из причин которой может быть рецессия Десны. Ну, так если мы пишем про рецессии, наверное, разумно сказать, что чувствительность зубов является одним из ведущих э, факторов, который заставляет пациента обратиться к врачу. А раз мы говорим про эстетику, о чем вначале мы сказали, гармоничное состояние ткани и прочее, то и, конечно же, эстетические нарушения. Потому что, хотя э, чувствительность, честно, появляется раньше. То есть сначала у нас оголяется какой-то фрагмент корня зуба, и за счет дентинных канальцев и вот эти нервные волокна начинают воспринимать э, да, контакт агрессивных сред, соленое, кислое, горячее, холодное там и прочее. А уже потом появляется эстетический дефект. Ну, то есть разумно было бы запихать оба эти фактора в этиологию. Ну, здесь мы этого не видим Именно она, эта рецессия, она ухудшает эстетику Ну, в последующем, конечно же, да Ну, собственно, и все Распространенность в области 30-40 составляет 38, возрастной, 90-90 То есть, у, разумно, у людей возрастных рецессии что, возникают чаще? Но разумно, что количество зубов у людей с возрастом уменьшается да. Так, по идее, у них и количество рецессий должно уменьшаться Зубами, нет зубов да. да нет рецессии ну то есть по идее как бы да я понимаю что то есть ну есть определенный скепсис вообще ко всем источникам но ну, и тут статья такая не очень сильная объективно возможно она есть какая-то более развернутая но то что пишется здесь ну вот может являться хорошим примером написания статьи молодым ученым например я вот как бы опустив все но ну, анализируя эти факторы уже с какой-то, ну не то что с высоты, со стороны э, имеющегося опыта, могу сказать, что то, что тут написано, конечно, ну, научность имеет очень низкий процент. Угу. И в ходе исследований каких-то других, но ну, это на самом деле по источникам авторов или по, там, по анализу литературы, там, мы обнаружили, что э, чем больше возраст пациента, тем больше процент вероятности появления дистанционного рецепта. Вот это очень интересно почитать. Вот он. Вот этот источник, очевидно, надо взять да, четвертый. Да. Давайте себе его сразу возьмем, раз мы изучаем эту проблему. Жданов, Февралева, Савич. Влияние и теологических факторов развития рецессии на выбор тактики. Очень интересно. Целых 11 страниц они написали, новая в стоматологии. Вот давайте возьмем этот источник, раз мы про него пишем. И тезис. Значит, Как происходит рабочий процесс э, написания статьи. Мы сначала для себя выделяем тезис, который был указан в изучаемой нами статье и берем для него источник. Возможно, что, внимательно изучив статью, сам тезис был неправильно сформулирован. А возможно, что они вот в этом своем тезисе так и писали про этого Леуса и Козека и говорили о том, что вот у него. Таким образом, мы, анализируя научную литературу, формулируем для себя те вещи, которые нам кажутся ну, интересны или близки нам по тематике нашего исследования, и сразу выделяем под них источник, чтобы, анализируя его, понимать, берем мы его себе в источники, перефразируем мы тот тезис, который указан, или нет. Но здесь есть еще один важный нюанс. Источник встречается нам как источник для чужого тезиса. И было бы неправильно использовать его для себя как тезис, потому что, как я уже говорил сегодня ранее, в качестве тезиса, ну то есть на что мы можем опирать? Мы можем опирать либо на результаты исследования, либо на выводы этой статьи, если она была пионерская. Очевидно, что эта статья не пионерская. Мы сейчас подойдем, вот мы ее все проанализируем. Ну и как бы на этом сегодня на самом деле остановимся, я думаю, это достаточно будет вполне. Просто по, на примере одной статьи уже будет какое-то понимание, и там, ты сможешь двигаться вперед по этой тематике, прочитать вот эту статью, другие там, и так далее. К вопросу об этиологии. Вот они. То есть, в принципе, к этиологии мы только-только подошли. Результаты, проделанные нами, внимание, работы, анализ литературы, позволили выделить несколько основных причин возникших бла бла бла Но это указано опять в источнике. То есть, вся, весь вопрос теологии, по факту, все результаты проделанной работы посвящены изучению одного источника. Где авторы, тут же видите, здесь берется какой-то конкретный источник. Ну, давайте не поленимся, мотнем до него и посмотрим, что же это. О, это источник 99-го года. Угу. Какие-то актуальные медицинские и всего, ну, и простите, 8 страниц. Ну, давайте ее возьмем. Линия улыбки, различные этнических групп внимания в соотношении с возрастом и полом. Вот чему конкретно посвящена статья. Да, да. А не рецессиям десны. Но я просто знаю, что Ланка, конечно, и Ланка один и другая, они писали по мукогингивальной пластике. Поэтому, наверное, этот источник окажется нам полезным. Но, к сожалению, то, что он 99-го года, ну, то есть мы можем сейчас потренироваться, чтобы потом мы брали и уже как э, монстры анализировали те источники, которые нам нужны, а все остальное выкидывали в помойку. Поэтому в формате вот того э, этапа, на котором мы сейчас находимся, а да, вот как бы ну, в, в обучении, давайте его возьмем, почему бы и нет. Мы берем себе источник. И берем тезис, о котором идет речь. Хотя у нас, очевидно, тема статьи, но совершенно не бьется с тем, что написано в тезисе. Несколько основных причин. Ну и все, вот, пожалуйста, несколько причин. которые. И причем они не раскрываются, не перечисляются. То есть у нас есть полное неведение. Автор, очевидно, не уважает других ученых, кто будет работать с этой тематикой после него. Потому что он не пишет никаких подробностей. Ну, вот Стариков, это явно его он не является автором статьи Дженсон Джос и Ланг. И что же он пишет? Одна из причин травматическое повреждение десны. Ну, так, в принципе, это очевидно и так. Это не является чем-то сверхъестественным. Использование зуб, жесткой зубной щеткой. Неправильные движения при чистке зубов, особенно горизонтальные, приводят к развитию данной патологии Десен. Дело тут вот в чем. На самом деле, это неправильный перевод с английского языка или с какого-то другого на английский. Ну, то есть, короче, это неправильный перевод двойной. Действительно, в США больше, меньше в Европе есть проблема перечистки зубов. О чем они говорят здесь. И поэтому у них есть модель мягких зубных щеток. Но все-таки от перечистки зубов образуются, в первую очередь, не рецессии, а клиновидные дефекты, ну или как бы некариозные поражения твердых тканей зуба. За счет того, что мы жесткой щетиной трем по зубам, а если мы возьмем источники вот этого там, типа 20-летней давности, то можем там еще найти щетки, которые ну, не применяются сегодня. Которые действительно были жестче ввиду своего материала происхождения. И за счет этого у пациентов образуются кленовидные дефекты. Есть еще одна проблема психосоматическая. Большое количество пациентов, вообще людей в США применяют различные транквилизаторы. Раз. И второй антидепрессанты два. И на фоне отмены препаратов или на фоне их более частого употребления, у них возникает состояние, при которых при ежедневной гигиене они просто разносят себе действительно твердые ткани зуба и десен. Но я об этом знаю как бы совсем с другой стороны этой проблемы, со стороны именно психоневрологической, а не со стороны стоматологии. Поэтому могу так уверенно об этом сказать. Действительно, на флоксетин компания Лилили, -Лили, а именно на Прозак, ну насадила как бы там, пол Америки без малого числа Неправильное движения при чистке зубов То есть для того, чтобы Возникла рецессия десны Извините, надо елозить десну щеткой Но это будет как минимум больно Не говоря о том, что это будет приводить к рецессии десны То есть у них будет течь кровь из десны вот э, Пациент находится в своем вообще уме ну, Или в каком состоянии Наверное, действительно он пьет прозак или что-то еще Или ну, как бы какие-то имеет статусы <связывая> другие Что он должен себе это делать систематически Особенно горизонтально К сожалению, э, как бы, да, ты столкнешься с этим очень часто И надо правильно анализировать Не брать те источники, которые не являются для нас э, ну, адекватными Потому что построив на них свою работу доверие, ну и достоверность, естественно, и научная ценность твоего научного труда, но ну, она будет намного меньше, несколько угу. раз там и так далее.